Привет, на связи Антон. Сегодня я подготовил для тебя крутую подборку самых необычных лего вещей. Так что скорее бери что-то вкусное, усаживайся поудобнее и давай начинать смотреть. И не забудь, в конце видео у нас конкурс на 500 рублей. А также не забывай порадовать меня своим лайком под роликом и подпиской на канал.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 Пригодным для комфортной и безопасной езды по ровным дорогам. Возле передних вар нас встречает прикольный Лего-Человечек, а все управление осуществляется при помощи пульта.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 и крутой съемный магазин, в который укладываются патроны. LEGO 360 градусов – это новая версия фрезерного станка LEGO 3D, одного из конструкторов. Он был разработан для участия в WRO 2011 Abu Dhabi в области эксперты LEGO Robotics. У этой модели есть много улучшений, но самое главное, что она запускает Ledge OS со связанным ПК. У нее больше нет ограничений на размер файла. Все данные находятся в компьютере, который отправляет небольшое количество координат в NXT каждый цикл. Таким образом, станок может в точности создать любую заданную ему фигуру. Ну а это уже совсем next level. Ладно, я понимаю игрушки, но автомат для напитков из лего? Что? Видимо, создатель этой вещицы очень любит Макдональдс, да настолько, что повторил их приспособление для разлива различных коктейлей в уменьшенном варианте. Принцип работы такого автомата довольно прост. внутри помещаются любые две емкости с жидкостью. Причем это может быть как молочный, так и газированный напиток, после чего к каждому из них присоединяется трубочка. Эта самая трубка проводится к насосу. Благодаря нехитрой схеме при нажатии на кнопку стакан будет наполняться жидкостью. Таким образом, можно в домашних условиях придумывать оригинальное сочетание вкусов. Ну и, конечно же, во всем приборе отражен стиль Макдональдса. Наличие красного и желтого цветов, специальный отсек для монеток, в общем, чудо какое-то. Для всех любителей военной тематики я подготовил этот огромный радиоуправляемый танк «Маус». Его внешний вид довольно непримечательный, полностью серое основание с невыделяющимися наклейками. Но фишка заключается именно в функционале. Танк умеет перемещаться, а гусеничный ход обеспечивает ему хорошую проходимость сквозь различные препятствия. Также у него подвижная башня и дула. Если же игрушку зарядить патронами, для которых предусмотрен отсек возле люка, то она даже будет стрелять. Скорости силы выстрела, правда, такие себе, но от а чего вы хотели от игрушечной модели тот кто соорудил эту конструкцию определенно ленился собирать урожай ведь машинка оборудована подручного помощника это лего прицеп который присоединяется к трактору к прицепу даже приделали краб который может менять свое положение и поднимать различные предметы конечно их вес должен быть невелик но по моему для сбора картошки яблок или прочих фруктов и овощей сдачи это довольно неплохой вариант чтобы вы понимали он даже оборудован небольшим прибором для спила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 А следующая вещь обязательно приглянется игрокам в шутеры, в частности CS GO. Это коллекция штык-ножей M9 Bayonet, которая к тому же имеет внешний вид популярных скинов. Визуально сам нож не отличается от модели в игре, даже имеется специальное кольцо, благодаря которому он примыкает к стволу оружия. Но меня вовсе не волнует столько его формы, сколько окрас. Здесь он представлен в трех ярких вариациях. Зуб тигра это насыщенно-желтый цвет с элементами оранжевого, словно полосы тигра. Мраморный градиент это тоже довольно красивый окрас с переходами цветов и убийство. Убийство представляет из себя томатно-красный оттенок с элементами камуфляжа. Каждая модель вышла настолько крутой, что хочется забрать все ножи сразу. На очереди потрясное оружие АК-117 из игры Call of Duty. Пушка имеет съемный магазин. Одно это действие уже стоит огромной похвалы дизайнерам. Стреляет ган резинками. Дальность стрельбы, конечно, не самая высокая, но вот зато скорострельность очень даже ничего. В принципе, силы выстрела более чем хватает для тренировки точности на небольших лего-мишенях. Оружие получилось очень красивым и ярким. Однажды, увидев его в жизни, от него будет трудно оторвать взгляд. Ну а теперь перейдем к сладенькому. Это автомат Гам из игры Black Ops 3 Zombie Mod. В самой игре он дает игроку возможность получить различные бонусы за внутриигровую валюту. Но нас-то интересует совсем не это. Гам чем-то напоминает классический автомат с попрыгунчиками или круглыми жвачками, которые можно получить за определенную монету. Сверху у него имеется надпись «Доктор Монти» и «Голова Льва». В игре именно она преподносит и на своем языке. Но в лего-модели конфетки выпадают снизу. Там же расположена еще одна надпись «Чу антил еда». Что означает «жуйте, пока не умрете». Звучит довольно устрашающе. Я соглашусь, но автомат крутецкий». Это электромеханический конструктор Lego серии Техник, который выдался крайне реалистичной моделью, способной даже выкапывать картошку. Создателю потребовалось набраться терпения, ведь набор включает в себя более 2000 деталей. Такая сборка наверняка натренировала его усидчивость, прокачала моторику рук и пространственное мышление. Сам трактор получился многофункциональным. Он может использоваться как в качестве погрузчика с регулируемыми по длине выносными опорами, так и быть подъемным краном для грузов, как, например, картошки на видео. Машина обладает ярким дизайном, крутящейся кабиной и многими другими детализированными фишками, которые никого не оставят равнодушными. Теперь я спешу показать вам очень крутой внедорожник от Lego. Из его особенностей сразу стоит отметить комплект разнообразных шестерней, а также две новые детали. Амортизаторы, карданные валы и другие элементы, которые также ранее нигде не встречались. Внедорожник вышел непередаваемо крутой игрушкой на пульте управления. Выглядит со стороны он очень мощно и сурово, готовым к любым дорожным трудностям.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 А здесь у меня кастомный мощный шагоход-танк, который добавит огневой мощи армии любого поклонника LEGO Star Wars. Он был спроектирован Дэвидом Баклзом, который создавал немало других машин из этой тематики. Дизайн машины, как вы можете заметить, был основан на модели ATT. Разработчики создали этого шагохода с похожей огненной мощью, но с меньшей стоимостью в сборке и большей маневренностью на поле боя. У нее есть такая же массивная пушка в центре, которая помогает справляться с сильнейшими противниками на противоположной стороне. Габариты этой модели, включая пушку, составляют целых 46 см в длину, 36 см в высоту и 27 в ширину. Все части крутятся на 360 градусов, ноги также можно убирать, как захочется, чтобы подготовить площадку для атаки. В общем, шагоход выдался по-настоящему крутым. Но Это, вы не поверите, настоящий игровой автомат из Лего. На нем вы запросто можете поиграть в пинбол, предварительно разумеется закинув монетку. Поле получилось очень ярким и красивым, на нем имеются различные фишки, к которым, мне кажется, по желанию можно добавить что-нибудь еще. Запускаете железный мячик и играете, сколько влезет. Но создатель подумал, что играть одним шариком слишком долго и просто, отчего решил добавить возможность докидывать дополнительные шарики по своему усмотрению. Он просто нажал на специальную кнопочку, и, как вы видите, посыпались дополнительные шары. Так игра стала куда интереснее и затягивающе. Но на этом крутость этого сооружения не закончилась. Помните ту монетку, которую он закинул для начала игры? Так вот, она не просто поместилась в какой-нибудь отсек, а прошла самый настоящий путь, прежде чем попасть в копилку. В общем, тут лучше все увидеть самим. Пришло время показать вам одно очень интересное оружие. А точнее двуствольный дробовик, сделанный из лего.